В наших очках тебя не узнать. Встречаем команду КВН «Смайл»! «Смайл» на сцене. Добрый вечер, друзья!» Да-да, мы из Лениногорска и играем здесь всего в первый раз. Сегодня будет жарко! Надо снять подштанники. Ну, ребят, ну в самом деле, что вы показываете, вы вообще в курсе, что скоро день всех влюбленных, и поэтому нам надо покорить сердца чужинского зрителя. Эльхап, ты за больной задел, знал же, что в зале сидит девушка, которая мне понравилась. Но из-за своей скромности и робкости я не могу с ней познакомиться. Артём, не переживай. У меня для тебя есть отличное стихотворение, от которого она точно растает. Читай. Мама, папа, вы не плачьте. Не всем же выражать. Ваш ребенок уникальный. Он может двадцать раз на дню пожрать. Смешно. Меня в животе поколола. Ты, наверное, перед игрой покушать забыл. А нет, вроде. Щи поет. Ха-ха, и как щит? Щи а друзья собрались. От вас уже хороший номер. Вперед из песней. Назад и со словосочетаниями. Николай Расторгуев в женской бане. Дай-ка я разом вас. На концерте Джастина Тиберлэйка кто-то потерял волосы. Мелица Бьянка после наркоза не смогла выговорить слово «ананас». Ну что ж, друзья, встречайте жемчужина Татарстана! А в кризисное время все зарабатывают как могут Итак, так случай на трассе. Сколько? Пятьсот. А лисички? А лисички 350. Возвращается рано утром с ночного клуба. Это заболевание! Это заболевание! Иногда идешь по улице и непонятно, то ли человек пьяный, то ли ему плохо. О, сердце! Почему а тебе вам плохо? Тебе не хочется покоя? Давайте представим зима, минус тридцать. Девушка пригласила своего парня на чашечку чая. Какой? Ты по крайней а я в душе и обратно. Он сказал, что сейчас приедет, пойдем лучше погуляем. <звы> Дорогие друзья, что хотел бы сказать в конце. Не важно, кто сегодня победит, важно, какие эмоции мы передаем вам, играя на этой сцене. Перед вами выступали! Парочка простых и молодых ребят за Модных и стильных танцев Grand Glaй. Титулованные преподаватели: гибкий график. Занятия для первой и второй смены, молодежный центр Шатлык, вход с торца. для справок 927 670 93 32. Открой долгожданную возможность сбежать от серой реальности. Собери команду. Выбери жанр фэнтези, хоррор, приключения, детектив. Окажись в запертом пространстве. С невероятной атмосферой и с крутыми спецэффектами. Ищи тайники. Находи решения. Используй логику. Доверяй интуиции. Разгадай историю квеста. Выберись наружу за один час. Квест-проект. Выйди из комнаты. Уже в 30 городах по всему миру.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 Обучение по направлениям. Зок. Данс-ролл. Три хоп Хай-хилс. Джаз-фан. Школа танцев Даймонд. Приходи. Танцуй.